Здравствуйте, мои прекрасные! И сегодня тема нашего видео — это метафорические карты, 8 женских архив. Спасибо. Почему я затронула эту тему? Просто многие люди, которые... Слышать слово карты – это все ассоциируется либо с гаданием, либо с игрой. Но именно эти карты на самом деле выявляют причину психологической травмы, причину, например, той ситуации, которая возникла у вас. Причина бессознательно выявлять причину бессознания, желаний и установок. Многие из нас мы знаем, что у нас будет в будущем, мы многое знаем, но наши блоки и установки мешают этому прочитать. И некоторые люди даже за всю жизнь они не могут открыть в себе, они даже не понимают, они чего-то хотят, они к чему-то стремятся, но не могут понять, они не могут прочитать свою внутреннюю установку из-за того, что там сидят блоки. Многие не могут даже убрать этот блок, даже не понимают, что он есть. Вот поэтому я и обучилась именно этой методике, чтобы убирать из человека блоки, чтобы выявлять причину той ситуации, которой, которую человек проживает. Я тоже много времени, много лет проживала разные ситуации и не могла их проработать, не могла даже понять, что это такое со мной происходит. Пока не начала изучать энергетические практики, пока не начала, к Богу не пришла. да, Я к Богу пришла и поняла, Одно, что без Бога я ничего не могу. И точно так же диагностику я только с высшими силами делаю. Они мне помогают в этом. И давайте сегодня я бы хотела вам показать, например, два вопроса разобрать. Всего два вопроса. Например, почему у меня возникла теневая сторона? Почему? Загадайте сейчас любую вашу проблему. Так, что происходит у вас в жизни и вы не можете выйти из нее вот смотрите посмотрите на эту карту что она для вас значит что вы видите что вы ощущаете что вам не нравится в этой карте а что вы не заметили вам необходимо понять свои ощущения. Если вы вам надо больше времени, нажмите на паузу, а я буду продолжать. На самом деле на этой карте вы находитесь в глубоких обитах. Вы себя загнали в состояние жертвы, в состояние дисбаланса. И у вас это все идет по кругу идет по кругу и не может остановиться, вы не можете выйти из этого состояния, так как вы создали это состояние сами. И вам важно выйти из этого состояния, из этого круговорота. Вы спросите, как? Выходите из состояние жертвы, да? Как это сделать? У меня есть практики, медитации, молитвы. Это все помогает выйти из состояния жертвы. Недавно я снимала сериал. Если еще не вышел, он обязательно выйдет. Посмотрите, как с помощью благодарности выйти, с помощью солнышка наполнится, с помощью свечи наполнится. Это все помогает выйти из состояния жертвы, состояния аггвитации, состояния разочарований. Также еще много разных всевозможных практик. Каждому человеку подходит своя практика. Это надо каждого человека смотреть. Дальше. Давайте разберем причину появления. Я бы любую карту без разницы. И выявляю причину, почему она у вас появилась. Посмотрите на эту карту. Не читая. Просто посмотрите, что вы чувствуете. Нажмите меня на паузу и почувствуйте, что вы видите, что вы не заметили. Что вы не заметили, это значит, что в вашей жизни есть, но вы не замечаете. Вам надо обратить на это внимание, что вам надо сделать. Почему возникла эта причина жертвы? И теперь я вам объясню то, что мне сейчас идет, каждый раз идет по-разному, каждому человеку идет по-разному. Все ваши проблемы, которые возникли у вас, вы вошли в это состояние за счет того, что вы не заботились о себе. Вы просто-напросто потеряли себя. Вы потеряли себя в заботах, в хлопотах о других людях вы абсолютно перестали заботиться о себе, о своем внутреннем состоянии. Да, забота об окружающих — это хорошо, но она очень плохо будет действовать в дальнейшем, как на ваше внутреннее состояние, так же, как и на вашу личную жизнь. Потому что если у вас внутреннее состояние находится в заботе, вы счастливы, вы любите, вы наполнены, вы такую же энергию будете распространять вокруг себя и будете наполнять детей, мужа этой энергией. Если же вы находитесь в дисбалансе и не думаете о себе, просто заботитесь на автомате за других, вы потеряете себя, вы потеряете и пойдете опять в это состояние жертвы. В первую очередь вам надо найти себя, полюбить себя, открыть свое сердце. Открыть свою любовь и начинать заботиться обо всех. Нет, так, что это надо. Нет, надо заботиться с любовью. А чтобы заботиться с любовью, полюбите себя и свое внутреннее состояние. Все зависит от Вашего внутреннего состояния, насколько Вы будете счастливы, насколько Вы выйдете из состояния жертвы, насколько, насколько быстро Вы выйдете из этого круговорота недопониманий, разочарований, обид и прочей суеты. Поэтому Вам важно, важно открыть сердце потоку Любви, под Божественному потоку, открыть сердце Богу. И после этого... Вы наполнитесь Любовью, вы наполнитесь заботой о себе. Позаботьтесь о себе. У меня на YouTube-канале «Мир мыслей и чувств» много всевозможных медитаций, аффирмаций, практик. Молитесь, если вам этот метод не подходит. Благодарите за все И буквально, что вы делаете, например, даже посуду вы будете мыть, вы можете убирать это состояние. Представляете, например, посуду моете, представляете, у вас проблема, да, вы ее вымываете из себя. Внутреннее состояние надо убирать так же, как вы убираете в квартире, как вы моете посуду, как вы это важно, важно убирать свое внутреннее состояние, потому что мы загрязняем себя своими мыслями отрицательными, ну, отрицательной энергетикой. Важно. Важно, очень важно наполняться любовью, божественной любовью. У вас любовь есть Божественная. Открывайте в себе Божественную любовь и дарите ее окружающим. Если вам интересно разобрать именно вашу ситуацию, я в описании под этим видео оставлю ссылку. Пишите, и мы разберем любую вашу ситуацию будь то это предназначение, будь это денежная сфера, будь это отношения, почему у вас возникла эта ситуация, из-за какого внутреннего сбоя. Вам видео было интересно? Поставьте лайк. Вам же не трудно, да? Но мне будет приятно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Мир мыслей и чувств». Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну а с вами была Елена Лиенко. До встречи в одном из следующих видео.